Я вижу, что я в эфире. Вещаю сразу говорю, вещаю на Facebook и на Instagram. Поэтому буду вам благодарна, если вы будете поддерживать своими вопросами, своими сердечками, своими лайками и все, что можете делать, включайтесь, потому что тут сегодня, кто не включается. К сожалению, уйдет быстрее и уйдет э, как наблюдающий, трусливый, боящийся и неактивный. Потому что сегодня тема называется так. Огонь зажженный внутри, горит дольше и ярче. И сегодня мы будем говорить о философии. Э, я не великий философ, но, как во всех сферах, стараюсь развиваться и понимать, что происходит. Так вот. Философия, по большому счету, это, это психология. Причем это настоящая глубинная психология. Потому что от частного к общему. Потому что если я один человечек, маленький, маленький человечек в большой системе, значит, <как> что-то я могу сделать, а может, чего-то и не могу. И сегодня об этом поговорим. Как психофизиолог скажу, что одна клетка в человеке соответствует всей системе, одна относится к всей системе, которая есть у нас в голове и в теле. И, в общем, голова и тело – это части единой сбалансированной системы. Спасибо большое, кто присоединяется в, в Инстаграме и кто присоединяется сейчас. Пишите лайки, подписывайтесь на мои каналы и буду делиться с вами своим опытом, знаниями, чтобы вы стали сильнее, умнее, счастливее и здоровее. Итак. Смысл нашего развития, смысл нашей жизни на этой земле – это развитие. Поэтому борьба добра и зла – это на самом деле то, что происходит в каждом из нас, и у нас в каждом месте добро и зло. И сейчас я приведу краткий пример, что происходит сейчас в период страшной братоубийственной войны, геноцида России по отношению к Украине – и э, покажу вам пример вот этой борьбы и, и, и из борьбы добра и зла и пример, почему мы с вами будем уничтожены, если мы не применим те знания, которые сейчас вы услышите от меня, которые знаете от других. Итак, что сейчас происходит у самой России? Идет уничтожение собственного народа через зомбирование э, людей. Ну, напомню вам о том, что я являюсь человеком, который прожил в этом мире уже многие годы. У меня на сегодняшний день биология моя насчитала в этом мире 62 года. Я давно работаю в теме личностного развития и знаю, о чем сейчас говорю на примере россиян. Ну вот смотрите. Пример. Зомбирование. Много уже более тысячи пленных ребят россиян, которые пришли убивать нас, нас, украинцев, своих братьев. Сейчас я не буду говорить о зомбировании, о тем, о распятых мальчиках, о, о, о обстрелянных в 7 лет Донбасса, которые до сих пор люди не понимают, что обстреливали это россияне. Ну, не знали, не хотели, не понимали. Ладно, сейчас я не об этом. Я сейчас говорю о следствии, которые я наблюдаю, как психофизиолог, как человек, который немножко разбирается в психологии. Вот звонит домой мальчик, э, ну это не мальчик, это 18-19 и выше лет, это не только срочники, это и контрактники, и офицеры. Причем я наблюдаю интересные вещи, вот как психодиагноз, как общаются российские ребята, которые в плену, и как им отвечают родители. Из десяти только один-два включают эмоции и говорят, я с тобой приеду, как ты, ранен ли ты, все ли с тобой в порядке, чем я могу тебе помочь. Основная масса мам, жен, тех, кто берут трубку, отвечают холодным, зомбированным голосом, как будто это не их ребенок, не их сын, не их муж находится в плену. Сейчас говорю, у меня... У меня по коже мороз. А для меня это показатель, что идет и давно идет вот это зомбирование. Причем, сейчас я буду об этом говорить, как мы развиваемся, почему так происходит и что нам нужно делать. Так вот, о.. Власти, в данном случае у военной власти, стоит Шайгу. Я проанализировала, для себя проанализировала. Плюс, конечно же, других людей умных слушаю, читаю. Понятное дело, что сегодня много знаний и всего хорошего, который нас развивает. Кто такой Шайгу? Почему Путин выбрал Шайгу? Шайгу относится к нас, меньшинам. А это значит, что маленького человечка, который всю жизнь подавляли, ну такой нас меньшинный, их не, не, не, их не признают, правильно, их, их гнобят, их там, ну как-то там, они там такие. Так же как украинцы всегда считали, что они там э, не до Украины, вот это вот нацики, да, то есть не, не понимают, что денационализация это убрать, уничтожить нацию, угу. так, чтобы вы понимали а не там нацики, националисты, которые там убивают. Это сейчас, как нацисты, действуют россияне. Ну, это зеркальное отображение, то есть вы должны это тоже уже понимать. Так вот, почему Шойгу у него на полусогнутых и боится принимать другие решения? Ну, во-первых, потому что его избрали как из меньшинства, ман и он сейчас там держится, его на наполнили деньгами, ресурсами, и его и детей... И вся вот эта, ну не хочется говорить шайка, хочется говорить так более грамотно, более культурно. Вот эта вся маразматическая команда, в которой вокруг Путина, вы заметите, как они, как они там держатся, когда вот они выступают, мы видим их, да. Теперь смотрите, люди думайте, нету экспертов, которые могли бы просчитать грамотно просчитать вход в Украину, конечно, есть. Конечно, в России есть умы, есть таланты, есть много людей, которые суперспециалисты. Но таких специалистов, которые делали там реформы, что-то делали, их быстро убрали. И, как вы заметили, вы уже знаете, что в России, к сожалению, идет давным-давно уничтожение собственного народа, потому что даже армия, контрактники, в общем, идет полностью крышевание, отмывание денег, отдача наверха. Я думаю, вы это знаете, кто из россиян меня слушает. Но мы как познаем, так же как в Украине, там у нас тоже свое было и будет еще, понятно. Мы растем, мы развиваемся. Но я к чему? Я этот анализ веду, что на сегодняшний день русским величием, русским величием что нужно подавлять других, за счет этого Россия большая. А где она большая? Она только по территории большая. Москва, Питер, там еще пару городов только, они развиваются. Везде просто страшный, страшный занеток, страшное обнищание. И я это знаю, потому что я общаюсь с россиянами. Я работаю с ними, я консультирую их, я многие годы, я была там в Москве, в Питере, я знаю, как живут люди, которые находятся в других маленьких городах, какая у них нищета и какой у них страх везде. Ведь я говорю правду. Я говорю вещи, которые сейчас, я называю вещи своими именами. Теперь смотрите, почему Россия сейчас идет ко дну, почему идет? Уничтожение собственного народа. Во-первых, нет гражданского мужества признать, что эта Великороссия, которая так имплементируется в мозги людей, на самом деле идет на самоуничтожение, потому что нет гражданского мужества сказать вышестоящему начальнику, что он не прав. Я уже говорила в предыдущих эфирах, меня очень сильно удивляют тренеры личностного развития, психологи, которые замалчивают и не понимают, что происходит. Они себя обрекли на самоуничтожение. Потому что пристанные велико, великорусским вот этим вот величием лидеры мнений делают вид, что ничего не происходит, пытаясь сохранить лицо перед своей целевой аудиторией. Я это говорила с первых дней, как только началась война. Тоже Михаил Дашки, Та же мною уважаемая... Э, та же мною уважаемая... Э, которой я училась... Э, миллионер, молодая девочка Полина Большакова. Они делают вид, что ничего не происходит. Они занимаются психологией... Но они как бы не замечают, что в России Россия гибнет. И вот каждый сбитый город разбитый, разваленный, каждый ребенок, каждый ребенок, который погиб и погибает сейчас под русскими ракетами, под автоматами, которые сейчас, вот я общаюсь вчера, сегодня убивают мирных жителей, просто расстреливают. То есть это кто? Кто-то рассказывает, когда приходит в плен, что они заблудились. Кто-то честно говорит, что, что происходит. Но это зомбированные люди. Потому что ни в одной армии мира нет такого, нет такого, э, за всю историю человечества, нет такого, чтобы идти брат на брата под фейками пропаганды. И вот, по сути, Россия сейчас рушится морально, духовно, экономически, и в этом никто не виноват. Просто, просто люди согласились быть уничтоженными. Потому что мозги выключены. Потому что Украина также борется за свое право, жить свободно. Украина все время борется, она все время выходит на Майданы. А как пугали этими Майданами тот же Лукашенко, тот же Путин? Как они преподносили вам вот эту тему с нашими Майданами? Запомните, вспомните, да? Про фашистов, про еще чего-то. Я говорила буквально с первых дней про шесть видов оружия. Найдите у меня и на канале, и в YouTube-канале, и на Facebook, и в Instagram. Шесть видов оружия, даже семь видов оружия управления людьми. Это мировые деньги, военное, информационное, идеологическое, химическое, биологическое. Короче, заходите, прочитайте. Это способы управления людьми. Но это способы, но мы же с вами люди. Мы же с вами сегодня говорим про философию и про психологию. Я пытаюсь увязать. Психология — это, это, это, это, это глубокая... Философия — это глубокая психология. Происходит, что происходит в мире, почему так происходит. А кто ты в этом мире? Куда ты смотришь? На что ты обращаешь внимание, кроме правки, которые не привязаны к жизни? Кроме кто кто я? По пирамиде неологических уровней, кто я? Я консультировалась недавно у одной из коучей, Полина Большаковой. Она живет э, то ли в Москве, то ли где-то в Подмосковье. У нее двое мальчика 8 и 9 лет. Она со мной разговаривает как коуч, но у нее глаза стеклянные, она не понимает, что происходит. Я ей говорю, что у меня в моем доме живут э, расистские оккупанты. У меня ворвались в дом, выбились, выбили э, окно, потому что дверь не открывалась. Мародерничает не только у меня. И не только и убивают моих земляков, моих, моих детей, моих друзей, знакомых, она смотрит, она не слышит меня. Она стеклянная. И сейчас я не могу не молчать, друзья. Потому что пристанные лидеры мнений, бизнесмены, люди, которые занимались и будут заниматься личностным развитием, люди, которые занимаются инвестициями. Вот я слушаю тренинги, которые проводят сейчас для россиян. А им так и говорят, ну, пойдешь водителем, пойдешь полымыть. Не расстраивайся. Главное, что ты жил. Лю люди многие уже понимают, что происходит на материальном уровне. Но не понимают, что душа, ваша душа, дорогие россияне, на века уходит вот в это рабство, принятие чужих мнений. Потому что добро и зло даются для того, чтобы победило, победило добро, свет. Добро и свет, когда уже вы пропустили, пропустили не вовремя не заметили, когда шло к вам это зло. Если же к вам пришло и вам нужно выживать, то нужно платить жизнью. Да, и сейчас вот эти автозаки, Информационное оболванивание. Для чего? Чтобы дальше держать в рабстве. И, и вот умные люди, которые занимаются чем-то там развитием, вы не понимаете, что за каждого убитого ребенка, за каждый разваленный дом вы будете платить, внимание, во-первых, душа ваша будет очень долго маяться. Во-вторых, вы и ваши дети будут платить по Рацию годами, потому что те разрушения, которые вы сделали в родной моей Украине, ваших братьев, там, где ваши дети, там, где ваши знакомые, друзья, родственники, вас мозги замусолены были, вы не хотели понимать. Так вот, за все это вы будете платить, и ваши дети будут платить. И это тоже нужно понимать, как бы вы ни хотели принимать эту Европу, или Америка, как бы вы не боялись, как бы вам не внушали в голову, что стоит опасностью, стоит ваша Европа, опасностью для вас НАТО. Да никто никому не опасен в 21 веке, если мы думаем головом, если мы выстраиваем здоровые отношения. Спасибо за ваши сердечки. Никто в вас, не... и меня, и в вас никто не будет нападать, если вы человек светлый, открытый, и вы никого не обманываете, и вы договариваетесь. Никто не будет женщину унижать, если она выбрала правильного мужчину, если не выбрала, она получила урок, распрощалась грамотно и выбирает себе нового мужчину. Никто вас не будет убивать, если вы не идете сами, и ваши мысли не застроены в том, что вы боитесь чего-то. В 21 веке нельзя нам быть такими невежественными. Поэтому, дорогие мои коллеги, дорогие мои ученики, партнеры, россияне, ваше стекло в ваших глазах – это признак того, что вы рабы, и вы приняли это рабство. Неужели в руководстве страны, в руководстве военного руководства не нашлось, не нашлось экспертов, которые могли бы преподнести вашему Путину что в Украину нельзя идти не только потому, что это наши братья, не только потому, что, ну не может быть в 21-м столетии, что там какие-то распятые мальчики, и что используют исторический способ, почему нужно захватить Крым, забрали спокойно, Донбасс отжали, его 7 лет, его 8 лет, его уже сколько там, его обстреливают. И это русские, и это украинцы обстреливают. Так же, как сейчас украинцы убивают своих, свои города, своих родомы роддомы свои. И если вы не понимаете, если вы приспали, простые люди, ну невежественные люди, простые люди. Хотя я вижу те которые мне пишут иногда так в личку, что это ваш Зеленский не хочет свободы, он убивает своих людей. У меня вот тут вот больно от того, что, ну, даже продвинутые люди, относительно продвинутые, находятся в такой Z. Z это же полусвастика. Неужели вы этого не понимаете? А песня, вот, мы, дядя Вова, с тобой, детей маленьких. В седьмом-одиннадцатом классе э, лекции в школе читают об объяснении детям, подросткам, почему он пошел на Украину. Почему он пошел в торсе в Украину с... И, и это люди проглатывают. И... Мы по-большому все тупые. Но я о пробуждении говорю. Я говорю про тех, которые невежественны и не хотят развиваться. Но есть же люди, которые... Я об этом говорю каждый день, и сегодня особенно хочу подчеркнуть. Если Шойгу а, — это из нацменьшин выбранный, то для того, чтобы им можно было помыкать и управлять. А то, что стоят на полусогнутых и боятся доложить правду, почему нельзя было идти в Украину, потому что там разложи, разложено по полочкам, он бы мог бы сделать анализ, что туда нельзя идти, потому что это будет гибель. Но не дали ж такой ему расклад. Почему? Потому что боятся. Потому что рабы. Нет у руководства специалистов, которые могли бы преподнести грамотный расклад, что и как происходит. Да, наверное, есть. Потому что очень умные люди есть в России. Потому что Россия — это не только невежество и зло. Потому что Россия — это космос, это новейшие технологии, это инфобизнес, который сюда принес еще Парабелом э, после Америки. Я училась у него покойно Парабелом царство ему небесное. Я знаю очень много умнейших людей, которые, которые понимают, что происходит, но они боятся выступить, потому что нет гражданской позиции. Потому что зло брало Путина, что Украина пытается выйти из-под его контроля, она хочет быть самостоятельным, суверенным государством, и всяческие способы оболванивания людей были и люди это приняли. И вы это приняли, но вы не понимаете, что вы будете нести очень долго эту расплату, очень долго эту расплату будете нести. Привычка подчиняться и не выражать собственного мнения – это особенность россиян. Я не буду стесняться обобщать. Потому что те россияне, которые не поддаются такой пропаганде и зомбированию, они уехали, они борются, их убили. А основная масса сидит и запуганная. Почему боится Путин и Лукашенко такую свободолюбивую Украину, потому что она борется, потому что она отстаивает. Почему сейчас он убивает мирных людей? Потому что он злится на себя, потому что он не понимает, он уже не осознает. Ему По большому счету, ему все равно с русским народом. Если, не, не с, если я, у меня нет Европы, то зачем тогда вся Европа, и тогда мы тоже можем погибнуть. Такое-то выражение у него есть. Он такой фатальный, такой, фатальный лидер в результате исторической катастрофа, катастрофа России. И если люди сейчас не понимают, что когда ум развить развитость свою, вы теряете, когда нужно выполнять приказ, это значит, что вы соглашаетесь на рабство и на совместное зло, которое происходит сейчас с помощью российского вторжения и агрессии. Когда умные, продвинутые люди понимают, но боятся сказать, боятся выразить свою, свою позицию, это рабы. И получается, что Россия сейчас погружает себя в чему рабства и уничтожения экономического, морального, духовного. И люди еще не понимают. Если вначале, вот я сейчас живу в Египте, были там а, большее там злорадство. А, кидали, скушались а, россияне на украинцев. То сейчас наблюдаю в группах уже чуть-чуть посели. Вот в, в группе в Турции смотрю, разбросаны по миру в группе я есть. А, вот а, так вот нам... Вижу стихли уже, потому что прижали карточками, Нельзя ничего купить, нельзя ничего перевести. А что? Только через холодильник нужно обязательно развиваться. Только через холодильник. Понимаете меня? Поэтому Россия великая страна. И она могла быть действительно гегемоном в трех стран славянских Россия, Беларусь, Украина. Но Россия выбрала путь темноты, и не надо говорить, что это не мы виноваты. Приспали вас холодильником. И мои коллеги, вот я специально иду сейчас, общаюсь с ними, консультируюсь, я иду к ним на консультации, и я вижу, что стекло в глазах, стекло в глазах, не понимают. Что психолог, он не может быть и не понимать глубинную психологию, философию. Хороший психолог не имеет права не понимать, что происходит в мире. Он не имеет права не наблюдать, что происходит в политике. Потому что психолог-коуч — это личность большой буквы. Потому что психолог-коуч, он не только парахолодильник. Не только про еду, про секс и про любимого мужчину. Не только про деньги в изобилии. Хороший психолог, коуч, врач, который работает с людьми и претендует на личностное развитие как таковое, чтобы через личность материальном душа могла быть более раскрытой и большой. Это не только тантра практики и разного рода. Это значит, как ты применяешь это на жизнь, в жизни. И как результат, мне досадно и обидно, что приспали не только Шойгу, потому что ему, как человеку, хочется быть большим, и ему страшно сказать, иначе он потеряет все. Вот это окружение его тоже, они там повязаны настолько, что они боятся, потому что будут лишаться и жизни, и денег, и всего. Но вы все равно всего лишитесь, даже как и мы, так же все мы. Но когда мы лишаемся материальной жизни, то переход идет в другое измерение с того уровня развития, на котором мы находимся. Понимаете? Что делать спросите? Скажу так, я начала эфир, и он называется Огонь зажженный внутри горит дольше и ярче вы знаете, что мы происходим, каждый из нас это частичка большого мира, большого вселенного. Вы знаете, что у Бога есть другие боги. И знаете, что большой вселенский разум нам подают разного рода испытания, чтобы человек прошел эти испытания. И от того, как человек происходит, как он проходит эти испытания, эти проверки, так он будет приходить следующее измерение. Это одна версия. Другая версия. «Если вы знаете, что добро и зло есть внутри каждого из нас, и самая большая война — это война с самим собой, — сказал Мугамед, Магомед, пророк Магомед. Я давно это услышала, мне это зашло, как человеку, который занимается личностью развитием. Так вот, самая большая и священная война — это война с самим собой. Вот это от, от частного к общему, это значит, что вот какая я, то и меня вокруг. Вот какой я человек — то такое же окружение у меня вокруг. Такие у меня деньги, такие у меня друзья и так далее. С другой стороны, вы все равно один или я одна. Мы один, одна пришли в этот мир и один уйдем. Поэтому привязка к людям, привязка к вещам, к деньгам. Отпустите. Это не так просто, я знаю. Я буду давать эту практику. 19 числа а завтра 15 часов по Киеву для тех коучей-психологов, кто хочет обрести силы и помогать людям. Потому что особенно сегодня важны люди, которые будут, которым будут платить. Это психологи и коуч. И я это всегда говорила и буду говорить, что тяжелые периоды особенно важны хорошие специалисты. Поэтому, чтобы специалист стал сильным, ему нужно самому эту силу. И завтра я вам дам практики. Потому что жизнь, смысл нашей жизни на Земле — это не только холодильник. Это вечное развитие. И вот развитие предполагает, что сила добра и зла внутри у нас у каждого. И смысл развития в философском плане, в глобальном плане — это подняться над собой, подняться над другими, сначала над собой, стать нечто большим, подняться туда вверх и увидеть себя со стороны, вот эту суету. Завтра мы будем делать эту практику, я думаю, вам, вам это понравится. Я психолог, я психофизиолог, я человек с академическим образованием, я изучаю философию, эзотерику, я изучаю все науки, которые сегодня работают и которые могут быть полезны для нашего как личностного материального, так и внутри душа, потому что душа внутри нас. Другими словами, душа это тело обрело. Потому за тело за телом нужно ухаживать, но при этом душа должна излучать свет. Потому что, по большому счету, нет э, тьмы и света. Потому что это тоже иллюзия с точки зрения философии. Потому что есть одно, есть свет, и это есть Бог. Мы живем в иллюзиях которые нам закидывают внешний мир. И эти все установки, эти все зомбирующие какие-то технологии, эти те знания, которые мы получаем. И исходя из того, насколько вы развиты как душа, как личность, как целостность или нецелостный, вы воспринимаете вот то, что к вам идет на том уровне, на котором вы, вы в состоянии принять. Поэтому изначально Тот нас создал, наделили нам нас большими ресурсами, но мы, к сожалению, мы их не используем, а мы поддаемся вот этим пропагандам, мы продаемся вот этой навязанной навязанной информационному шуму, которым мы это используем и потом выдаём это. И вот повторюсь еще раз: используется множество технологий для испытания настоящего истинного человеческого. Через противоположное идет прорыв сознания. И на сегодняшний день, если вы, дорогие мои россияне, не понимаете, что за каждый разрушенный дом, роддом, за каждого убитого ребенка вы будете платить столетиями, репарацию вы будете платить, потому что законы существуют. Пора выходить из невежества. Законы существуют. Они европейские, они божественные. Они есть. И как можно, вот, например, деньги зарабатывать в Украине, а их, в России, охранить а их в Европе или в Америке? Почему такая плохая Европа? Так вас учат, что Европа прям враги. А все там стараются жить. Дети живут там. Да? Деньги хранятся там. Почему? Почему такая двойственность? И вы, люди русские, должны понять, Осознать, что вы нас убиваете сейчас. Мы физически нас уничтожают. Но вот мы сейчас воины света. Мы сейчас боремся за свою свободу, за свое божественное, настоящее я. И поэтому нам помогают все, все силы света. Но еще есть трезвый рассудок, трезвый ум, логика, образованность. Но не обойдете вы. Как вам сказать? Не хочу это слово говорить. Ну, в общем, по делу вам будет, понимаете? Вот и все. Поэтому распятые мальчики, э наци на нацисты, э полусвастика этим самым вы показываете миру, себе, не знаю, кому там еще, что вы, к сожалению, очень сильно отстали, что вы поддаетесь самоуничтожению. Поэтому «хорошее и плохое» — это братья-близнецы, Ананда сказал. Я сейчас не буду говорить вам, откуда я беру эти источники. Еще раз повторяю, я человек с медико-биологическим образованием, но я изучаю разные направления. И философия, эзотерика — это глубинная психология. Только многие увлекаются только эзотерикой, да, там практиками. А многие занимаются только добывательством, это, это достигательство в материальном плане. Я за то, чтобы все это было соединено, понимаете, соединено в одну, в одну структуру. И поэтому, когда происходят такие трудности, такие тяжелые времена, мир нас высшее Я использует нас на вшивость, проверяет нас на вшивость. Древо познания хорошее и плохое всегда было противовес хорошего и плохого. Именно поэтому сегодняшняя темнота в людских умах и душах — это нежелание пробудиться. Но ситуация, которая происходит, задается Всевышним для того, чтобы вы пробудились. Мы пробудились по-своему, украинцы, вы по-своему. Злорадство, невежество — Невежество, еще раз невежество, поддаться на пропаганду высших правителей, которые выступают в роли низших существ, управляя низшими существами. Потому что высшее существо, высший, разум, высший уровень развития это, – это тот правитель, который заботится о своих людях, который горой за них стоит, а не только холодильники на, на грабать. И сейчас идет чистка. Чистка и на их всех уровнях, и на каждом уровне у нас. И вот никто винов, не виноват, нужно сейчас каяться и подумать о том, что вы сделали такого, почему вы сейчас находитесь здесь. Может быть, для кого-то это непонятно, может быть, для кого-то это слишком какие-то высокие слова, но то, что происходит сейчас с каждым из нас — это результат наших действий, мыслей и нашего сознания и нашего уровня осознанности поэтому что сегодня нужно делать прежде всего сострадание включите и представьте себе что вот то что вам показывают по телевизору убивают не ваших детей представьте что убивают ваших тогда у вас сердце откроется потому что если вы стеклянные вот я в начале эфира сказала почему я так считаю Потому что из десяти родителей, которые ответили пленным ребятам, россиянам в Украине пленным, отвечают стеклянным голосом. Они отвечают мертвым голосом, как будто где-то из зе, зе бункера, понимаете? Только один-два человека из десяти ответили, «Сынок, что ты, как ты, я за тобой приеду!» Остальные даже в шутки ходят. Твой сын звонит? Так а мне сказали по телевизору, что у меня это дочь. Что у меня дочь. Даже шутки уже такие ходят про россиян. Это говорит о том, что мы не, не желаем пробуждаться. Это говорит о том, что мы принимаем и на уровне управителей, и на уровне вот этих тренеров российских, вот этих лидеров. А великорусское величие заключается в том, что все остальные вот там вот недочеловеки. Поэтому их, на них надо идти с войной. Кто я? Кто ты такой? Почему ты идешь на своего брата с войной? Кто ты? Задайте себе вопрос: кто я, какое право я имею идти, убивать своего брата? Кто-нибудь задавался этим вопросом из тех, кто зомбированный? Думаю, редко кто. Потому что, повторюсь еще раз: верхушка правящая, Выбрано специально Путиным для того, чтобы было легко управлять. Вы что думаете, кроме Шойгу никого нет более опытного и более крутого специалиста? Да еще как! Столько умнейших людей. Но почему-то Шойгу из, из национальных меньшинств выбран. Подняли его до уровня. Улавливаете о чем я? Это психология. Это психология управления людьми. И те люди, которые сегодня борются за свою свободу, за свое «я», они уничтожены в России или, их, или они уехали. А основная масса — великорусские люди. Будут пожинать плоды очень долго и тяжело. Потому что нет гражданской позиции страшно высказаться. Потому и автозаки стоят через каждые пять метров. Понимаете? Потому и в Украине во многих оккупированных городах э, стоят с амуницией, бронежилетах, раздают э, гуманитарную помощь тем, кто пришел там, несколько человек. Остальная масса гибнет, умирает. Мариуполь уже задыхается, это, это уже гуманитарная катастрофа. И за все это Гаагский суд и все суды, и вот эти суды высших, и наши созданные людьми, Уже признали, что вы творите. И не надо говорить, что это Путин. Нет, не врите себе. Это с вашего молчаливого рабского согласия. Вы убиваете. Но вы убиваете и себя. И вы убиваете себя на века. И вот эти стеклянные глаза, в которых я вижу, общаясь, они это мне говорит о том, что вы на страшной... Вы в страшной катастрофе. Да, нас останется мало. Да, нас уже около трех миллионов выехали только. Кто успел выехать в другие страны. Мы восстановимся. Потому что мы держим дух. Мы боремся за свободу. Многие годы. Начиная с 2014 года. Мы вначале застали отжатие Крыма в недоумении. Быстренько подшумок, когда удрал к Путину Янукович. Отжали Крым, дальше пошел Донбасс быстренько, люди просто были вот в шоке. И дальше мы продолжали как-то жить. Внутри страны развивалось что-то, выбирали своего президента. Кто вам сказал, что наш Зеленский незаконно избранный президент? Откуда вы это взяли? 73% выбранный, выбранный этот президент. Понимаете? Выбрали на эмоциях, да, потому что устали от этого коррупции, от этих таких же, как и у вас, олигархов. А теперь смотрите, что творится дальше. Сейчас пытаются Приневстроя загнать во второй Грузия, там я слышу, что откроет второй фронт. Это кто? Это те страны, где посадил он своих, своих фейковых правителей. Что это будет? Это, думаете, будет только уничтожение Украины? Нет. Это будет самоуничтожение каждого из вас. Ваше невежество, ваше молчание. Что нужно делать? Помогать, сострадать, включить сострадание. Тогда вы включите душевное открытие, вот это пробуждение. Только так. Потому что без сострадания в таких тяжелых ситуациях не происходит пробуждение и роста. Ваш, вашим спасением будет хоть какое-то. Это сострадание. Это выступление на э, каналах, на YouTube каналах Это выходи, выход в эфиры. Да. Око Бога на самом деле ⁇ это смотреть с любовью друг на друга. И да, иногда нужно... По по Учив из этого мира материального, чтобы снова возродиться. Ничто не происходит случайно. Все происходит не потому что, а для чего-то. Потому что если вы не пробуждаетесь, не открываетесь, я, вы, любой из нас нас заставит. Потому что смысл жизни — это развитие. Смысл жизни – это развитие. И если ты терпишь какого-то козла, значит, ты выбрала быть этой козой. Если ты терпишь маленькую зарплату, значит, ты выбрала быть рабыней или рабом. Если тебя не устраивает, сколько ты получаешь, если тебе не устраивает твоя жизнь, значит, ты выбрал быть в этом состоянии. Это тема личностного развития, которую я веду уже более 10 лет только в онлайн. Если человек сам не пробуждается и не растет, то Бог создает такие условия, чтобы вы пробудились и начали расти. И физически, и морально. И за это пробуждение, за этот рост многим приходится платить жизнь. Поэтому если вы сейчас прячетесь, вы даже не представляете, куда вы себя загоняете. Вы загоняете себя и своих детей в очень длинное, тяжелое мыторство. и материальное, и духовное, и морального, и себя, и страны в целом. Ничто не происходит случайно. И все происходит не потому, а для чего-то. Поэтому задавайте себе вопрос, для чего мне этот урок? Для чего мне вот эта ситуация? Чтобы что? Это главные вопросы Коучинговой подвижных, пробегающих вопросов в работе. Для чего? Не общие фразы. Буду развиваться, буду делать. Сейчас веду работу со своей ученицей. Вот я, вот там, вот я буду общие, общие фразы. Давай конкретизируй, четкие планы, мечь, что ты будешь делать. Поэтому в людских умах и душах, когда вы не страдаете другим вы таким образом другим тем людям, которые сейчас ваши братья и сёстры, или там в других странах, вы на самом деле сейчас загоняете себя в страшное самоуничтожение. Вот таким образом. У нас было много войн. Много было войн. Мы сострадаем так себе издалека. Было много вторжений больших стран в другие страны и это тоже не просто так это тоже проверка как можно проверить как можно проверить ту страну насколько куда они идут там нефть качают там какие-то другие ресурсы забирают но сейчас война особенная война она во-первых в центре Украины развитой Украины законно избранной Украины здесь нет никаких переворотов здесь все идет своим демократическим путем. Идет, там трудно, тяжело, но идет. И вот сейчас война, которая идет уже 23 дня, показывает всему миру, что маленькая страна, в несколько раз меньше, чем Россия, с вооружением не таким, как у России, Людские ресурсы намного меньше. Но зато какое качество этих ресурсов. Поэтому я закрываю этот эфир. Спасибо большое вам за, за вашу участие. Задайте вопросы, если есть. А коучинг-психологам, людям, которые хотят, я веду параллельно эфир и в Фейсбуке, Здесь почему-то не очень качественное видео. Ну ладно, посмотрим. Те люди, которые помогают другим, хотят помочь другим, вам нужно иметь внутреннюю силу. Особенно, потому что, когда вы имеете внутреннюю силу, естественно, вы на людей вот, даете эту силу. Уверенность, спокойствие, четкий расклад. Тогда вы можете помогать другим. Потому что, когда у вас этого нет, вы сидите тихонько. Я просто многие знаю экспертов, которые приходили ко мне на консультации, которые учились у меня и сейчас учатся. Которые затихли, которые не выходят в эфиры, которые ожидают чего-то, которые изредка напишут какой-то там сториз, даже статьи никакие не пишут. Вы чего? Вы кто вообще? Вы зачем вообще вышли на, этот, на эту арену помогать людям? Вот в этот период происходит как раз проверка вас на вшивость, коучи-психологи. Может, кто-то хочет стать коучем-психологом, помогать людям. Тоже, пожалуйста, welcome. Это не так сложно. Самому понять эту структуру, где я, что делаю, как делаю, ценности почему важно, на что верю, кто я, кто я и зачем я. Вот эта пирамида, она всегда была, есть и будет. Потому что здесь внизу еда, кровь, окружение, а дальше идет рост. Так вот, пробуждение начинается тогда, когда вы идете против течения. Когда вам страшно, когда другие вас не понимают. Да, иногда нужно платить жизнью, иногда нужно платить деньгами, иногда нужно платить здоровьем. Вот так идет пробуждение. Страшно, да? Ну, или умрем барабами. Выбор наш. Поэтому послушайте это видео в записи, там было много интересных вещей. Надеюсь, вам будет, вам будет э, полезно. Ну, а 15 числа, 15 часов завтра, 19 марта. Проведу живой эфир, сила, из... сила в боли. Покажу, где взять эту силу, обрести, связать ее с землей, с небом, со своими качествами, навыками, как убрать страх и просто идти делать, идти по жизни. Напоминаю еще раз. Украина пробуждается и набоится за свою независимость. Россияне Гиб Себя просто уничтожают тем, что молчат, и тем, что не выражают свою гражданскую позицию. Начиная от Шойгу, куча крутыми тренерами, психологами, сегодня я об этом сказала. Ну, если нет вопросов, я буду заканчивать. Спасибо вам огромное.